Что ты пасешь, нет? Где Не пасете? Пока подсобного тут товарищи какие-то вроде приехали на охрану УАЗик и Нива красная Сейчас мимо Молдаванского едут Ну они меня-то сейчас видят, я в огороде стою Нива, короче, сначала была Красная. Ну, вот как он е в сторону свалки сейчас едет. Блять, номера не видно на УАЗике и Нива. Какие-то доски наложены, Донкрат здоровый у нее. запаска. Едут в сторону свалки, сейчас лес объезжают первые, друг за дружкой. Так если потом вечером, после работы, они поди сейчас на охране где-то встанут. Я работаюсь, но мне через 40 минут на работу уж. Короче, сейчас выезжают кладбище, они едут. На высокий подъем сюда, напротив кладбища будут подниматься. номера я не вижу, но по полной машине получаться в них народу много выходило на гребдере. Ниводок там тоже битком вроде там все пятиромные у нас сидят. Оста... Вот подниматься на гребдер он. Так, и налево заворачивает Остановился, сейчас Нива подниматься Ага, и вот сзади Нива за ним едет Нива вся в грязи, короче, вот особенно сейчас левая сторона Вот сейчас Нива его догонять будет Что-то она... Нет, поехала Да-да-да Да фиг знает, не знаю Видишь, она проезжает ей пофигу Красавец Да, Ворон, что скажешь? Хорош? Хорош. Навигатор все себе пометь здесь, где он живет. Ты меня приведешь. О, комары летают. Прикольно. На завтра снег обещают. Сегодня комары. Ты не успел заснять, на поле ходил. Рога... вроде три отростка высоченные вообще ветер прям на него и он почуял убежал Фу, да, вот ворон у меня привязаться то я успел но заснять мы не успели в общем вот так вот трофеев много Орехи. Вкусные. это... Че я начал то? А, трофеев много? Да, Ворон, запутался. И мы что-то так подумали, подумали. Около 10 штук тому, наверное, того... Что, Ворон, скажешь? Нет? Мало или много, в общем, с вороном надо еще беседовать, но есть вообще хорошие козлики, мне прямо нравятся. Этого опять встретил я, кстати, с четырьмя отростками. Подъехали мы метров на 30. это тут сейчас за ветром, когда ехали ветер вообще сильный был. И я к нему прям так напрямую в общем шел, коня вел, надо было привязать куда-то, но не стал я рисковать разворачиваться, уезжать. Вижу, что козел врага большие, интересно было глянуть, он не он, оказалось он. Ну все. Всем пока. Поставил я фотоловушку, в общем.